Всем привет, кисы и коты! Сегодня мы смотрим азиатские вирусные лайфхаки для красоты! Все, кто за три секунды успеет поставить лайк и подписаться на мой канал, сдадут все экзамены отлично! Три, два, один, ноль! Все те, кто поставил лайки, экзамены ваши. Ну, а мы начинаем. Брови рисуем по вилке. А может быть по ножке? Или по ложке? Или по ножке? Не надо, может быть, вот так вот рисовать? Мне было бы неудобно рисовать по вилке Я и так все вижу Я и так все понимаю Не вот эти глаза большие, зачем? Чтобы все видеть Вилки мне не нужны, мне, блин, стрелочки, как вилки Как, нет, как летучие мыши крылья Капец, еще по трафаретам стрелки рисовать Вот такие маленькие стрелки Что, блин? Что там рисовать-то? Вы смешите меня вы меня не смешите? Неправильная стрелка. Она должна быть неправильно, все неправильно. Она должна быть выше. Ну ладно. Каждому свои стрелки. Мне такие вам такие. Летучие мыши или маленькие лапки паука. Какая разница? Главное, кому что идет. Тинт. Персик. Корал. Блески. Без блеска не обходится ни один азиатский макияж. Вообще. Красиво. Нежно. Великосветственно Кана. Вы поняли? Зачем брить брови? Зачем ты это сделала? Постригать? Блин, мне кажется, брови им это не надо. Спросите у бровей сначала, надо им это или нет. Мне кажется, нет. Они просто промолчат. Молчание – знак согласия. Так что все запутано. Вот нормальные брови, ничего с ними не делайте, ау, Вот тут три цвета, коричневый, золотой и такой персиковый. Сейчас она все это растушует и будет мяу, мяу, мяу. Нормально. Припудрили, нанесли. И вот так вот. Я всегда так, кстати, делаю, когда хочу сделать помаду не слишком яркую, чтобы она типа была как тинт. Я всегда так делаю, вот так вот вот наношу только вот сюда. И вот так. Вау! Вау! Какая ты кровавая женщина! Кровавая! Вот коричнево-белое. Если никто ни то не подходит, смешивая будет тот цвет, который тебе надо. Нормально смешиваю кисточкой, можно было бы смешать и нанести на свое лицо. Какой фингал? Кто тебе его сделал? Я бы ему втащила. Но ну, мне этого не узнать. Надеюсь, ты это сама. Неуклюжая. Как так можно было удариться? Чего? Следственный комитет Ксении Гара ведет расследование. Угу, угу. А был ли синяк вообще? Был ли он? Вы уверены? Вы уверены, вам не показалось? Вы трезвы. Вы спали? Не выспались? Не было уж синяка. Вот и нету его. Был, да сплыл. Было вот бы так все негативные обстоятельства всплывали бы из моей жизни. Как вот этот синяк. Какая-то блестящая. Блеск в данном случае. Это плохо. Очень плохо. О боже. Ага. Ага. Ага. Вот так. Красиво, да. И так классно. Изначально цвет был не очень. Это мальчик, девочка, девочка, мальчик. Ну, что-то такое. Неважно. Уже неважно. Полностью создает лицо. Практически вообще просто... Дальше что? Тени. Угу, потом темнее тени. Это смоки айс в азиатском стиле. Хотим веки, делаем веки. Приклеиваем, приклеили, появились веки. Делаем супер стрелку. Вы сейчас офигеете от этого перевоплощения я чувствую. Это абсолютно правильная стрелка под ее глаза. тан тан тан тан тан тан тан тан Абсолютно правильная стрелка. Как вторую такую нарисовать, а? Вот это вот коричневый вот этот вот ход. Мне кажется, он неплох в качестве дополнения к стрелке. Если хочется, чтобы вообще глаза распахнулись. Вот у меня сегодня ничего внизу не подведено. А если бы я подвела, то глаза были бы больше. Нет, вот так бы я не стала подводить, если честно. Вот так прям не стало бы. Нет, это мне не нравится. Не очень нравится нижняя линия. Я бы ее растушевала. Ну ей идет. Ты мой сладкий-сладкий-сладкий пончик. Что ты там будешь делать с нами? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. О, да! Капец, да? Замазать каждый вот этот вот маленький прыщичек это же вообще целое искусство. Я один даже не могу замазать. Вот прям вообще не могу. Меня так бесит. Мне кажется, что все видят его. Фига себе! А, какая кукла. Мы делаем вот так. Вот так. Вот так. Ой, как идеально. Маленькая идеальная стрелочка под правильным углом. И продлим это все таким маркером, чтобы уголочек был еще длиннее. И тогда получается некое подобие кошачьего глаза. Угу. Угу. Танак желтый Плохо Почему он такой желтый? Видимо, ей нравится такой чисто оттенок Якобы Загара Это, это было круто сейчас Это, это офигеть Офигенская чикуля Офигенская Блин, быстрее бы мне отросла эта челка, как же она меня бесит, вы бы только знали, а? Я, я просто хочу, блин, свои нормальные, блин, волосы, чтобы они были все одной длины. Зафига да я вообще постригла эту челку, что у меня было в голове на тот момент. Кошмар, кошмар. Теперь они все торчат вот так вот в разные стороны, я не могу к ним уложить ничего, укладываю, они потом вот делают вот так. Офигенно. Офиген, офиген, вот эти блески, вот эти блески. Это потряс. Просто потряс. Я знаю, что это такое, это белый такой сыворотка для того, чтобы тушь было больше. Ну, у меня такая есть. Как красиво. Это не фотошоп был сейчас. Реально сейчас такой глаз нам зафигачит. Девочки, учимся делать огромные глаза. Так, вытягиваем стрелку, вытягиваем уголок внешней, внутренней ресницы. Подводим. А, ну да. Красиво. Вау. Очень красиво. Блин, азиатские такие глаза красивые, когда накрасят. Очень красиво. Желтый. Она будет использовать желтый. Так, куда она его? На все века. Обалдеть. И вниз. Блин, вообще это очень уменьшает глаза. Ну ладно, давайте добавим растушевки. Потом коричневого. Вот как мы выводим все вот это вот. Туда. Ага, нижнюю стрелку она вывела, получается, за внешний угол глаза. И верхнюю. Потом прокрасила ресничный край, нанесла туда-сюда. Все. И наклеила ресницы. Вот эта вот фигня вот здесь как-то немножко так смотрится. Ну вот когда коричневая добавила, нормально. Ладно, хорошо. Хорошо. Вот. Вот, вот, вот, вот. Опять эти блестяшки у них. Ой, как я их люблю. Мне так нравится, что все это растушевывается, раз... расфиговывается. Это очень-очень-очень. Оно очень, очень. увидели ну, вот сюда, вот нанесла себе помаду. Чуть-чуть. Офигенно. Да, блин, просто у него лицо такое красивое. Конечно же, хитренько, блин.